Регулярно в своей жизни я прохожу мимо тех мест, которые в моей жизни имели то или иное значение. К примеру, я прохожу мимо своей школы, где отучился кучу лет. Я иногда проезжаю старые места своих работ, на которых я работал лет 20 назад. Представляете? И многое-многое-многое подобное. Я прохожу мимо квартиры, домов, своих старых друзей, знакомых. Я иногда бываю в тех местах, где жила моя любовь. Старая, древняя, может быть, даже первая в жизни, где-нибудь в 14 лет, в 15 лет, представляете? И я нередко задумываюсь, задумываюсь над тем, как сильно эти места вообще, и все, что связано с этими местами, изменило время. Понимаете, когда я прохожу мимо места, где жила моя первая, первая, первая, я задаюсь вопросом, интересно, где она сейчас, жива она сейчас или нет. Потому что я знаю, что давным-давно она вышла замуж, у нее родился ребенок. И сейчас, скорее всего, это человек, которого я даже не узнаю, если встречу в транспорте. Потому что время, оно меняет каждого из нас. Время меняет. Все, абсолютно все вокруг, и нас в том числе, понимаете? Я с такой грустной, что ли, улыбкой, нет, даже не грустной, но такой некой слегка опечаленной, я вспоминаю то, что было тогда, и отдаю себе отчет в том, что этих людей не существует. Они существуют, ну да, в других телах каких-то, в другой жизни, в других формах жизни то есть то что был тогда когда я любил человека когда я общался с кем-то когда я работал с кем-то этих людей уже нет они кто состарился кто умер кто уехал кто в принципе большинство из них они исчезли из моей жизни так или иначе то есть я не отслеживаю там по соцсетям или еще где-то где эти люди как они живут Лишь изредка мне попадается кто-то на глаза совершенно случайно там, по рекомендации того же Гугла или еще что-то в этом роде. И в да. И я смотрю и поражаюсь, насколько сильно изменились эти люди. И я представляю, насколько сильно изменилась их жизнь. Мы давным-давно одним классом большим в школе, долго, много лет мы учились одним классом. И весь класс, за исключением двух человек, по-моему, мы... Жили все в одном доме. Огроменный дом, тут много подъездов, много этажей. Китайская стена, так называемая. И я иногда встречаю своих одноклассников. Знаете, большинству из них очень сложно узнать. И я опять же отдаю себе отчет в том, насколько сильно изменилась их жизнь. То есть это люди с совершенно другой внешностью. Каждый со своей историей. Кто-то успешный, кто-то совершенно невзрачный. У многих, фактически у всех, огромное количество детей, у кого-то судимости, у кого-то разочарование, по нескольку браков там и прочее, прочее, прочее. То есть это гигантский список. В том числе и люди, с которыми я работал, когда-то давным-давно, 20-15 лет, 15 лет назад, 10 лет назад. Эти люди тоже, они, кто-то действительно состарился, умер, кто-то заболел, умер. Ну, то есть умерло много людей, это однозначно, это факт. Такая штука интересная. Мне как-то мама попросила, говорит, э, хочу съездить на родину свою, в России. Далеко-далеко это, под Брянск. Это есть такая деревня под названием Сытенки. Вот. И я говорю, слушай, ну там, наверное, уже ничего не осталось. Там, наверное, уже ничего нет. Она говорит, нет, ну вот гложет меня, понимаешь, гложет родительский дом, там поместье, все дела. Я залез в Google Maps и... Что-то меня побудило посмотреть, а вдруг есть фотографии какие-то там или еще что-то. И действительно есть не только фотографии. Есть полный 3D-обзор, который совершила компания, вот эта так называемая, которая ездит, специальная машина. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Они снимают камеру во все стороны, и ты можешь буквально виртуальную прогулку совершить по конкретному месту. Я пригласил маму к компьютеру, посадил, и мы пошли с ней по деревне. Знаете, она не могла узнать ничего. Вообще. Вообще ничего. Изменилось все. Ну, представьте, сколько лет, да, прошло, сколько лет. Осталось кое-что знакомое, осталось водохранилище там какое-то, перекресток, дорога на кладбище, там. старые ворота того же старого кладбища. И все. По-моему, там здание старой школы вроде бы частично. И время, оно не просто меняет нас, оно меняет пространство вокруг нас, абсолютно все пространство. Оно меняет людей как изнутри, так и снаружи, в прямом и переносном смысле. Мы заменяем свои клетки, мы превращаемся в совершенно других людей. То, что ты был 10 лет назад, предположим, 15 лет назад, и сейчас, это совершенно другое новое тело, состоящее из совершенно других новых клеток. И так во всем, абсолютно во всем, меняется каждая мелочь. Знаете, если отдавать этому отчет, если обращать на это внимание и задумываться об этом, то, может быть, мы тогда не будем как-то так переживать и волноваться за наше прошлое. Вы знаете, какое огромное количество людей душит самой себя, вспоминая регулярно о прошлом, жалея о том, что что-то когда-то не сделал, с кем-то когда-то не познакомился, или рассорился, или там... В общем, вариантов там много, правда? Но многие продолжают жить прошлым. А есть ли оно, это прошлое, даже спустя минуту, спустя час, спустя день, спустя год, не говоря уже о десятилетиях? Ведь его нет, понимаете? И не теряем ли мы таким образом наше настоящее и будущее, ежели все время живем головой и мыслями в прошлом? Правильно ли это? Конечно же нет. Ну, на мой взгляд, как минимум, но мне кажется, это абсолютно логично, и вы со мной согласитесь. Я хотел, чтобы вы обратили внимание на то, что есть сейчас. И на то, что, возможно, может быть завтра. Я на днях сниму отдельное видео, в котором хочу вкратце рассказать вам о том, что вся жизнь, по сути, это дорога к смерти. И мне хочется, чтобы на этой дороге смерти, к смерти, вы не тратили время по обществу. Ну, потому что его совсем фигня. И не обратили внимания на то, что по факту не имеет никакого значения, а прошлое в данной ситуации важно лишь как опыт, важно лишь как какой-то урок, только так к нему и нужно относиться и все, не более того, никаких сожалений, никаких жалостей, никаких обид, никаких тоскливых воспоминаний, никакой ностальгии, это все бессмысленно в прямом переносном смысле, это абсолютно бессмысленно, вот и все. Берегите себя, подписывайтесь, ну и там всячески помогайте каналу, если у вас есть хоть капелька совести. Mm -hmm. Всего доброго, берегите себя, пока.